Приветствую вас, интернациональная аудитория. Приветствую вас, друзья. И сегодня мы покажем драконью дорожку. Из-за этих столбов она и начала называться драконья дорожка. Между камнями поросла трава. Идеально для участка, для дома, для дачи, для любого места, которое вы хотите сделать определенную историю, как будто этому месту много-много лет. Дорожка сделана из больших глыб и положено чисто на землю. Здесь она углубилась, потому что здесь нет корней. Там, допустим, мы положили ее наверх и подсыпали земельку. Красота дорожки в том, что она вот так перерастает травкой, она долговечная, она хорошо смотрится, хорошо сохраняется. Дорожка идет вверх, ступенчато. Дорожка идет с разными переходами, и за счет этого она имеет свой красивый вид. С чего начать старинную, средневековую дорожку? Главное время, главный принцип в этой дорожке, это обработка камня. Вырубить плоскость, это занимает много времени и труда. На каждый камень может уйти от часа, два, три, четыре, сколько его нужно оббивать. За счет обработки, Дорожка выходит очень дорого, дороже, чем сделать мостовую. Но зато в этой дорожке есть свои преимущества. Она не боится землетрясения, она не боится разных трещин, она стоит на земле, она играет, и с ней ничего не останется. она даже и 500 лет простоит, как новая будет всегда. Потому что в этой дорожке нечему трескать, нечего ломаться. И даже если какой-то камень осядет, если его где-то там покрутит, его просто подровнял, расклинил и дальше все это будет стоять. Неважно, какие там зазоры, швы, можно сделать, можно подгонять камень, но это уже дополнительное время, усилия, деньги. В данный момент сделана просто драконья дорожка. Если готовый камень, готовые большие валуны, участок дорожки одна половина можно положить за один день иметь, конечно, нужно хороший лом, потому что камни, они же не подъемные, их надо передвигать, их надо перекатывать, не подорваться, потому что быковать это легко, а вот сделать работу так, чтобы самому остаться все вот было нормально, это сложнее. С чего начать укладку дорожки? Берешь камень, выкапываешь приблизительно сколько нужно, если слишком много, берешь камушки мелкие, расклиниваешь и ставишь. Естественно, снизу нужно начинать. Любая каменная лестница кладется снизу вверх. Это уже собственный опыт. Когда вы кладете снизу вверх, камень становится на другой камень. И верхний камень держит нижний камень. Уже появляется фундамент. Уже вам не надо подкапывать, подмащивать эти камни. У вас идет жесткая, тяжелая работа. Если вы даже... Сверху начнете строить каменную дорожку. Любой заказчик подойдет и скажет: О, слышь, что ты делаешь? И он будет прав. Такую дорожку можно класть хоть на какой грунт, хоть даже в болото поставьте, и она будет стоять никуда она не денется. Ну, осядет, допустим, в любое время вы взяли ее и подняли немножко сколько вам нужно. В нашем случае с ней вообще ничего не случится. Она положена на земляной грунт. Мы сделали расклинивание камнями и потом замуливание землей. Как вы видите на видео, мы не раскапывали дорожку, не углублялись в грунт, потому что очень сложно снять верхний слой для того, чтобы поставить эти камни. Мы кладем их как бы наверх. Допустим, толщина камня 30 сантиметров. Вот Он нормальный. Если там какой-то камень появился 40 сантиметров, мы же просто подкопали, подрыли, подогнали его под тот уровень, который необходим для нас. И все, камень стал на свое место. Никакого раствора, ничего дополнительного нету там. Единственное, что мы делали, это сколы от камня брали и расклинивали. Как вариант, вы можете прокопать глубже и положить камни в с землей. Мы же сделали исключение, чтобы не обрубивать корни, чтобы дерево жило. Так как заказчик очень щепетильно относится к корням. Деревья в Южной Греции это не так просто вырастить. За каждым деревом нужно ухаживать, чтобы оно укрепилось. Поэтому мы ни один корень не обрубали. Сейчас вышли на финишную прямую. Мы не стали здесь делать ступеньки. Вы видите, у нас нитка натянута, чтобы не было больших перепадов, чтобы камни не были завернуты в одну сторону. Ну, можно с ниткой, можно без нитки. Эту дорожку можно делать так, как вы просто придумаете, кому как нравится, кому как подходит. Есть люди, которые делают вообще без ниток подпорные стены для того, чтобы выглядело как 500-летняя история, что это старинная работа. Итак, 500-летняя дорожка, наверное, можно так сказать, когда видишь большие камни и всю эту кривизну. То есть, среди больших камней, если существует кривизна, наверное, как бы и нормально смотрится. Ну, вот как для меня, да, это интересно, так заманчиво, как-то необычно. Дорожка такая... своеобразная. Можно поверить в то, что ей 500 лет, если с землей пересыпать. Итак, для полной ясности я хочу еще Напомнить о том, что мы поставили на землю, подмастили вокруг камня, защебенили маленькими камушками. И после того, где-то по чуть-чуть, мы еще раствором прошлися, пока водичкой будет замуливать вокруг, чтобы создать определенную, так сказать, стойкость камня, пока камни будут замуливаться водой. Вот поэтому мы немножко где-то подмазали раствором, для того, чтобы они хорошо замулились, и потом они уже никуда не денутся. Сейчас я займусь засыпкой, засыпкой земли. Рома сейчас выставить камень, посмотрим, как Рома это получится. Вот. Потом необходимо просто помыть камень. Вот вам и расшивка. Вот это будет стоять не хуже, чем при любой расшивке, при любой бетоне. Самое главное, чтобы камни... Прошли замуливание. И все это будет нормально держать. Земля совместно с глиной здесь. Что есть у нас с того и делаем. Возможно, в ваших краях получше земля есть. Смотрите, мы заполняем все вот эти как бы трещины, все отверстия, расшивку делаем, как бы. После того как я прошелся один раз прессом, вот какие отверстия между камнями появились. То есть мы их просыпаем еще раз, еще раз пройдемся прессом, чтобы это было хорошее замуливание. Вот так-то делается дорожка на века. 500 лет гарантия, вот и закончена работенка. Вот как это все смотрится. Выглядит действительно как вековая садовая дорожка. Прикольно, мне нравится. А вам как, дорогие зрители? Камень по-разному смотрится и в земле, и наружу. Здесь, видите, мы подсыпались землей с одной и с другой стороны, и через время поросла травка, и все это сравнялось, и хорошо смотрится, красиво смотрится. Здесь более втоплена дорожка и мелкий отсев. Пересыпан. Это под любителя, под заказчиком, кто под что ориентируется, как хочет человек, чтобы у него было. И Причем она не боится, по ней хоть машина есть, хоть трактором, эскаватором или танком. То есть она остается все равно в своей красе. И вот мы когда строили амфитеатр, мы здесь ездили на машинах, на всем, чем можно, туда и дорожка стоит. Вот она красота! Вот она! То есть э, вечная, можно сказать, дорожка, потому что ну, ней, ну ничего не может произойти. Даже если камень какой-то присядет немножко, ну, его можно всегда поднять и э, чего здесь как бы, замечено не будет. Ну, в смысле то, что там проводился какой-то ремонт. Смотрите наш канал, я много чего пытаюсь вам рассказать, показать, чтобы вам было понятно, как на самом деле строится каменные дорожки, лестницы. В вашей жизни, каменщики, может быть не так много таких дорожек, лестниц, но вам всегда нужно будет преодолевать что-то. То есть, вы сделали дорожку, раз у вас заказ пошел каменная дорожка, но уже с мелких камней, но с раствором, и там уже по-другому. Потом каменная дорожка с мелких камней, но на сухую. И все это нужно знать, как это делается. Вам нужно думать как мастер, как заказчик, чтобы эта работа была хороша и стабильна. Стройте из камня. Вдохновляйтесь вот этими всеми каменными работами, чтобы у вас было желание строить из камня. И сколько бы это ни стоило, если у вас с деньгами порядок, стройте из камня. Вы можете брать и строить. Потому что вы уже принцип поняли строительство из камня.